всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео у меня новый экран называется он в переводе в экран если мы переведем на английский Фауц. данный экран очень популярен я уже посмотрел посещают его более 800 тысяч пользователей ежемесячно чтобы в нем зарегистрироваться нажимаем вот кнопочку регистрация прописываем email Юзерный пароль, подтверждаем пароль. И здесь такая вот необычная капча, здесь написано, выберите то, что меньше. Вот, допустим, два верблюда здесь есть. И два этих э как они там называются. Значит, нам нужно выбрать гуся. Он здесь один. Нажимаем на гуся и нажимаем вот регистр. После регистрации попадаем в вот в такой кабинет вам на почту пройдет письмо, вы нажмете активировать и все, вы активируете свою учетную запись и попадаете вот на приборную панель. Данный кран, он накопительный и он платит сразу же на FAUTCP выводить можно биткоин, лайткоин, TRX, Solano и шиба. Я вот его уже проверил, вот она выплата, данный экран платит моментально и сейчас мы также проверим его в этом видео смотрите здесь есть дэйли бонус ежедневно сюда заходим нажимаем кнопочку play вот выпадает капча нажимаем вот на вот этого крабика нажимаем play все. и через 13 часов я смогу получить опять же таки бонус и вот ежедневно будете что заходить вам будут даваться от токены 60 токенов, вот, и оно вот, повышается. Также вам вот, дают экспишки и проценты к сбору. Еще здесь есть вот, кран фауци. Здесь можно зарабатывать каждые три минуты. Разгадывая капчу по 45 коинах. Кран платит. Вот здесь нам нужно 618 Нажимаем Нажимаем вот, на 6. Перебросила нас на какую-то ссылку возвращаемся опять на кран нажимаем вот 9 потом 10 Точнее, я ошибся немного. ну ладно сейчас заново сделаем инвалид капcha так 11 3 и 9 Так, 45 токенов мы заработали. И здесь вот уже видно вот TRX 0.01 TRX. Также здесь вот можно выводить шибу. Но ну, шибу, чтобы вывести, нужно насобирать тысячу коинов Итак, есть здесь шортлинки. Их здесь тоже достаточно. Ну, немного, но достаточно. для вот. один шортлинг прошел. Есть здесь ПТС рекламка. Проходить ее тоже очень просто. Нажимаем вот на рекламку, открывается вот такое окно. Далее переходим вот на кран и здесь вот идет таймер. Когда таймер заканчивается, нам нужно разгадать капчу. Сейчас вот осталось 3 секундочки. Так, разгадываем капчу, выбираем здесь получается вот этот вот мотоцикл нажимаем верификация 60 токеров нам добавили также на этом крае можно создавать рекламу делать здесь депозиты и создавать рекламу еще здесь есть также бонусы вот пройти 10 птс вы получите 150 коинов и 30 экспишек Пройти вот 4 шортлинка, вы получите 150 коинов. Далее вот 50 раз собрать с крана 150 коинов. Ну и так далее. Здесь очень много всяких бонусов. Вот такой, друзья, кранчик простой. Ссылку я оставлю в описании. Давайте теперь проверим его на противораспособность. Я его только что вот проверял. Ну, еще раз на видео проверим. Нажимаю вывести. И здесь мы видим, вот TRX баланс, видите, 27% осталось Solano, 35%, Lightpoint, ну и Shiba. Если мы нажмем Shiba, здесь написано, вот 1000 поина можем выводить. Итак, нажимаем вот на TRX, кошелек мой уже автоматически здесь подсвечен. И нажимаю кнопочку вывести. Итак, вывод успешный, вот мой второй вывод. Перехожу на файл обновляю страничку. И вот она выплата. Кранчик платит, легко в нем зарабатывает. Переходите и зарабатывают. На этом меня все. Всем желаю хороших заработков и всем пока.